Всех очень сильно приветствую и как вы видите без вас я чуть-чуть порезвился, но это все моя вина. я просто когда четвертую часть снимал я ну случайно как бы там все сбилось и я даже попрощаться не забыл, <coughs> поэтому вот нормальная четвертая часть так скажем. И давайте уже накапливать. Мы купим, пожалуй, четвертую фабрику. На да, фабрике не очень плохо нам дают. Где кроликов-то не видели, да? это обидно просто. Это еще и старая версия. Я знаю, версия 2.0 какая-то есть. У нас версия 1.04. Вообще обидно, да? Просто обидно. Если будем на каждую штуку обижаться. Ладно. Кстати, в ВК есть тоже игра Повелитель печенье. Там, правда, очень просто. Вот это все зарабатывать, там попроще. И долго можно снова играть, да. Но уже лагать начало. Такс. Ну, а когда я копил там, я смотрел на вот эти рекламы там. Здесь можно озолотиться, не выходя из дома. Это пышный бюст за короткий срок. Это невероятно. От этой штуки моя грудь выросла на два. Короче, ты... Картункова шокировала похудением на 40 килограмм. Мне бы вот так. Так, а ее метод похудения вообще за гранью. Читайте, на что она подробнее. Не будем нажимать, я ерунду рекламе. А, кстати, еще Я в прошлой серии говорил, что вышел банк. Да, но сейчас это уже для меня не новость. Так, потому что, смотрите, статистика, эти уже 2 два... миллиона, сумме капец. Уже два банка бы на все деньги мог бы построить. Да, вот такая вот новость вышел банк. Ла. -а -а. Поздравим всех присутствующих и отсутствующих. Блин, я бы мог 550 тысяч. А -а -а. Ой, если я пойду на этот риск. Там же не было сейф-гейм. Так, смотрим. Игра, то есть, не сохранялась, и там осталось... Да, тут осталось 400 тысяч. Давайте, пожалуй, не будем покупать эти дурацкие фабрики. И нам вообще-то что-то даст. Погодите, ферма... 1300 вау у нас прибавится 1300 Ченик в секунду это ништяк это примерно так же как три фабрики а мы две хотели купить половины короче сейчас быстренько быстренько все среди 6263 вообще ну ка шахты. 1410 приносит сейчас фермы самые прокаченные если вообще ничего не приносят да, фермы самые крутые Хотя фермы восемь девять штук